В этом случае группа осуществила э, прием документов, прогнозировала их. И на основании проделанной э, работы предлагает Санкт-Петербургской избирательной комиссии заверить кандидатов в депутатов законодательного собрания сопротивления 6 картина при этом избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением региональной отделения Байдена Спросила России в коробке Санкт-Петербурге, количество 51 человека согласно приложению к постановлению. Вы группе постановления издательского согласовать <связь> <связь> <связь> Уважаемые коллеги, данный проект на объединения в санкт выдать представитель и направить. Переходим к третьему. списка депутатов Уважаемые коллеги, санкт петербургской избирательную комиссию для списка депутатов партии патриоты России. Рабочая группа осуществила прием документов. В ходе приема документов, нет документов, а именно документов от кандидатов, которые предусмотрены после участия статьи 35 закона о петербурга по ряду кандидатов, представлены неками. В связи с этим нам с вами необходимо а, немножко отойти от ранее установленной. Предлагаем совершить следующие действия. Исключить из списка кандидатов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва в Индии избирательному округу избирательным объединением Санкт-Петербургского региональное отделение патриота России следующих кандидатов. Костыргива Семена Коридоновича на номер 3 общегородской части списка с Вастера Валерия Семеновича, региональная группа кандидатов номер 10 Перового Любитина Витальевича, региональная группа кандидатов номер 13 Водонокина Кирилл Анатольевича, региональная группа номер 16, Кричевского Василия Георгиевича, региональная группа номер 20, Деркаченко Виталий Олегович, региональная группа 22, Олег Валентин Полисович, региональная группа 23. Еще раз напомню, что несосудистые селезы по которые были с группу 4 до 6 до 6 После исключения данных кандидатов количество региональных групп, которые необходимы для заявления на русские Соответствует требованиям закона Санкт-Петербурга. Поэтому предлагаем за список кандидатов. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го состава президентом избирательному округу. В именном избирательном объединении Санкт-Петербурга, преградное отделение политпартии партия России россия по личному закону. Соблюдно за исключением дать учебного суббота, что одни настоящие решения. Выдать в поприносе представления кандидатам беззаметного списка по намоченному представителю, считать согласованное и публиковать наше настоящее постановление в объеме предусловия, в, считаем, что да, да, да, да. в Все знакомились? Олег том все, что за данный прошу для вас это не новость? Николаевич, для вас это не новость. Мы полностью выделяем решение комиссии, и подводницы от лица регионального отделения хотели бы выбрать благодарность за оперативно принятое решение и особо хотели бы сказать о благодарности. У меня Спасибо, коллеги, большое. вопросу. Следите за руками. Да. 4-го. за полномочным представителем 15 на санкт региональной отделения партии России. Пожалуйста, Отделение партии выдать от данный проект Прошу принято. пятый вопрос: о образования избирательных участков в месте временного пребывания избирателей. Пожалуйста, коллеги, Избирательного участка в санкт по адресу Согласно письму Совсем государственного бюджетного учреждения Городская медицинская больница, учреждение рассчитано на 620 только мест. Проект предусматривает выспатывается образование звания избирательного участка и временного пребывания избирателей санкцию и городского бюджета в учреждении здравоохранения городская американская больница, расположенного по адресу Санкт-Петербург 56 лиферов, номер 2226. Вопросы о предложении. Часто проголовые Прошу проголосать, кто за данным проект поставления. Согласно на три. Переходим к шестому вопросу о способе передачи удостоверений для голосования на депутатов да. да. коллеги, а, а в а а Далее нам необходимо решение о после передачи открепительных учебской линии настоящей избирательной комиссии. А в связи с тем, что в Центральной избирательной комиссии в качестве поставщика данных услуг выбран, выбран в качестве подрядчиков управления спецсвязи, федеральное управление спецсвязи, и, соответственно, нашими фондраментами исцеляется по городу управления по городу Санкт-Петербурга, главного центра специальной связи спецсвязь. Нам необходимо доставить, произвести передачу отступительных удостоверений для голосования на выбор депутатов Думы Федерального Собрания ТИКи номер 4, 5, 12, 14, 16, 23, 26, 27, которые являются окруженными по депутатной Государственной Думы через управление специальной связи. А также мы рекомендуем окружным избирательным комиссии воспользоваться этим способом для доставки данных удостоверений в территориальной комиссии Санкт-Петербурга. Оплата каждое действие осуществляется за счет средств бюджета в центральной избирательной комиссии. Пойму, догадан, нет? Что Уважаемые коллеги, соответственно, план действий по выводу также учитывая металлические документы Центральной проектной комиссии, нам необходимо с вами произвести действия, которые будут направлены на оскорбление за использования отключительных удостоверений по выбору депута законодательного собрания Санкт-Петербурга. Мы с этим предлагаются утвердить текст стремительного удостоверения для голосования на выборах депутатов законодательного собрания, установить, что отключительно удостоверение все печатаются на бумаге 165 грамм на метр квадратный формат а 5 касоченностью 2. При изготовлении использовать следующие способы защиты от бордилов и защитную сетку микрошит прошли. сочетании рангов и отпечатки. Определить, что ответительное удостоверение имеет эффективность для конкурсового регулирования количества знаков 6. Утвердить количество ответительных удостоверений 100 тысяч инфляров. А, утвердить распределение а, удостоверение для окружно-последовательной комиссии по округам в специальности с поражением вклад в настоящему восстановлению. Передача открепительных удостоверений с учетом металлических рекомендаций ЦИК осуществить с учетом распределения, которое мы только что ну, мы будем утверждать согласно приложению 2. Также мы утверждаем форму реестра выдачи открепительных удостоверений, выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, а также утверждаем объем расходов на закупку от любительных удостоверений. И, соответственно, далее осуществляем все действия, которые связаны с закупкой. Поэтому, коллеги, прошу, соответственно, с учетом всех приложений к настоящему прототипу, это... Хочу обратить внимание на нашу прозрачность и гностику. Все запомнили, плотность бумаги. Красочность 2, ну, не 0, а 2 плюс 0. А Слушайте, пожалуйста, количество ответов на удостоверения. А есть какой-то норматив по отношению. Норматива никакого нет, а мы а, исходили из следующей логики. Мы заказывали количество, соповторимое со требованием по-моему. Мы просто заказывали такое же количество, чтобы у нас не было да, как бы никакой дистанции а на балансировке, поэтому можем себе позволить в этой ситуации пойти по логике государственного фонда по качеству. Еще вопросы есть, невозможно. Прошу голосовать за данное постановление. Единогласно принято пункт вопроса. Об организации технологического августа и для числа комиссии, бюджета с отчетового комиссии, для того, с числа с Уважаемые коллеги, имеется определенная потребность территориальной комиссии администрации оснащения в существовании Комиссия очень технологическим оборудованием, в частности, помимо атаки Я просто, чтобы что потом вдруг мысли... мысли. Это это по мы прошу, я здесь Это комиссия. Нам-то Как только будет мы комиссии, каждому члену комиссии по одному из Хорошо, хорошо. Все, погуляем. И по одному. А разработка концепции деятельности продукции для обеспечения на выборах государственной цены. Согласно первичному, который нам представил Руслан Андреев, бесплатное эфирное время представляет 7 организаций телерадио-меща, 3 телеканала, Россия, 1, 2, 3, 4 радиоканала, радио россии Россия, Радио-Мария и Радио-Середка. Жеребенка будет проведена в период 15-го, 16-го года. Восстановление месяцев и времени ее проведения нам... Мы с вами его примем после окончания срока регистрации кандидатов в что за данное Двенадцатый вопрос. О применении средств видеонаблюдения в последствии в помещении прогрессования избирательных голосования коллеги, предлагается данный проект на предназначение предназначение избирательных 1885-2016 года, а также комиссиям организовать Использование территориального фрагмента Гаслиба избирательной комиссии городского муниципального образования Санкт-Петербург, муниципального Что используется в электрическом для фото пальцевантомная обязанности членов территориальной комиссии 16 с правом решения Уважаемые коллеги, у нас продолжается партийная ротация социальной сферной комиссии. На основании личного заявления в форме осложнений старых полномочий предлагается открыть обязанности в 16 полномочий, состав в нашем решении предложении в регионального отделения я сам. Указан проект вопрос. прошу голоса. 17 территориальной комиссии 16. Уважаемые коллеги, место. документы от партии партии Для назначения 16 Владимира Вопросов, власти, процессы, уважаемые коллеги, на основании личного заявления о сложении своих полномочий предлагаю освободить то есть в полномочий. который был нашим на регионального отделения России в, Курасе, в за данное положение, прошу вас. И, наоборот, на принятие 15-го курса члена территориальной комиссии номер 28 в Уважаемые коллеги, в предложение о полном комиссии 28 в и Просто, коллеги, своих на Генеральной избирательной комиссии полномочий товарищ товарищ Что за данный проект устану, прошу вас, Владимир Владимирович? Одиногласная правка, уже выжил, выжил, Попробуем. Попробуем. Попробуем. Попробуем. спасибо, Кавалян. Кавалян, на фамилии обращающихся спасибо. Единогласный принят, переходим к 21 вопросу о назначении членов комиссии на Рыжи, страну, коллеги, для назначения состава по для комиссии на Шапчица Анатольевича. А, партии Кто прописан, прошу, Единогласно принято -го за данные прошу вас. Единогласный объявлением 22 учебной программе для избирательных комиссий Уважаемые коллеги, проект разработан в соответствии с концепцией обучения кадров Комиссии процесса Российской Федерации 2016-18 Утвержденное постановление Центральной избирательной комиссии 10 февраля 2016 года. Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой культуры других участников избирательного процесса. Комиссии будет технологии, Санкт-Петербург-2016 год, утвержденного решением избирательной комиссии. 21 января 2016 года на основе типовой учебной программы «САИКСИК России. Правовые основы избирательного процесса и организации работы в избирательной комиссии». Разделом 2. Концепции предусмотрено, что учебные программы, разработанные избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, в том числе на основе типовых учебных программ в избирательной комиссии, либо ее председательной. Проектом предусматривает утверждение очной дистанционной учебной программы для участковых дежурных комиссии Санкт-Петербурга за на 2016 год. Учебная программа содержит 11 тем, некоторые из которых расцветлены под темы. Общая продолжительность программы рассчитана на 18 часов. Учебная программа в основании с программой 2015 года предъявила следующие изменения. Исключено досрочное голосование полностью включил раздел работы с кредитами и ускорениями. Внесены все поправки в соответствии с федеральным законодательством, которое тоже потерпело изменения, а именно это касается и наблюдателей и представителей средств массовой информации. Все изменения в естественно, протокола округа голосования в соответствии с законом сам, тем более, о выборе права на по этой программе предстоит обучить 6 тысяч членов участков избирательных комиссий Санкт-Петербурга. Это, в принципе, у нас потребность в территориальных избирательных комиссиях обучения на 780 членов комиссии. И на прохождение обучения выделены федеральные средства в разделе 1 130 тысяч рублей. Значит, коллеги, у нас обучение начинается в 20 июля. В списке определены, за нами определены программы для того, чтобы реализовать наше техническое задание. Александр, вы не скажите, где тут массированное количество часов на подготовку увиков, чтобы они понимали, как пошаговый итоговый протокол готовит? Вообще. Это работа территориальной избирательной комиссии не за средства, выделенные федеральным э, бюджетом. Это не те, о чем мы с вами говорили. Нет, смотрите. Министры избирательной комиссии в избирательной системе Российской Федерации. Можно так, Это программа типовая. Ну, ну что типовая программа? Вы Поясню. Ситуация заключается в том, что у нас есть вновь нахождение, комиссии, которые были назначены либо в конце 15-го или в 2016 году. В соответствии с планами ЦИКа, а именно учреждения, которые отвечают за подготовку, мы первый раз обязаны их обучить а всем темам, начиная, простите, от царя Гороха, а именно система избирательной комиссии, законодательства Хорошо, это вопрос отдельно. Если мы вместо вот этого одного часа еще такие Я сейчас сожалению... наберем и лишний раз потренируем, мы как считать итоговый протокол пошагово. Что у нас за это на кач, какой, э, какой штраф? У нас есть два документа, да, комиссия, которые принесут этого вопрос. Это концепция и план обучения. Соответствует концепция ЦИКа. Первое обучение, они проходят на основе программы, разработанной ну, специально это для идеальной жизни, вы мне говорите. Давайте мы, вот эти сейчас снимем этот вопрос. Мы его сейчас снимем. Ну, проголосуем пока. Значит, меня что здесь не, не устроит? Мы говорим, говорим. Мы реально это говорим. Даже за закрытыми людьми говорим. Тут тайны никаких нет. Что надо массированно обучить малого времени осталось. У нас 1852 УИКа, председателя. 21 тысяча членов участкового комиссии. Они понятия не имеют, как считается это Нельзя говорить, потому что у нас, Внесение. Среди процентов создавых участковых комиссий прошли обучение инвестиционное, которое проходит они ежегодно. Я полагаю, что прежде, что что я полагаю, что прежде чем говорить о протоколе, о составлении и подведении результатов голосования, то понять, что такое вообще работа участковой избирательной комиссии. Она заключается не только в том, что комиссии. 12 минут. Остальные минуты перебросим в пользу вот этой темы. У нас был хороший на эту тему материал. Он включается, и там все расписано, как заполняется протокол. Мы можем это сделать на диске и раздать во все комиссии. Это будет во всех территориальных избирательных комиссий. Инокументы протокола. Которые, извините, будет, меня, будет, это это, это да. та программа, по которой необходимо озвучить абсолютно логики вас вот на 7 да, у да. выделено средство, на тысяч. это тот объем необходимо знаний, который... Александр, если, в если вы в вертолет сядете и вам лететь надо, вы будете изучать там, теорию сопротивления материалов или еще что-то? У вас будет инструкция, сядь, как взлететь и как тут не сесть, правильно? но у нас нет уже времени рассказывать по часам, по два, по три, как системно строить. Наша... Мы этим займемся, когда выборы пройдут, подведем в итоге тот, кто останется, мы с ними займемся. Что такое система законодательства, как мы выберем, как эти все законы сопряжены между собой. Если позволите, пару а слов, а, Я предлагаю, э, э, действительно, либо смотреть э, возможность включения программы э, и, может быть, даже начать с того, что с последнего... Концент. Да, с как считать, а потом... Вот как... Ну, подождите, вот где Смотрите, все на... Порядок составления уже два часа здесь два часа. Полностью на а, как, скажите, какое наказание по тех орган, если он э, сделает акценты на каких-то вопросах? Не, не по типовому, что цикл как, Какое наказание по председатель комиссии, члены совершающих Какое наказание? Тех, как, на тему какую-то конфликтуру? У нас прокуратура. в том, что мы с а что на заседе. А и административное на на на нарушение. И нарушение да, не у нарушение. Обучения, значит, ставлю предложение проголосовать значит, снять, доработать и акценты что сделать на том, что, что важно сегодня это подсчет, это взаимодействие с наблюдателями и со всеми участниками в день голосования и другие, какие вы предложите акценты 3-4 акцента и во вторник рассмотрим на аппарате в понедельник да, все предложения, конфликты, вот, по по мы пойдем перейдем по спорю, вон мы внесем в округе окончательно все риски и все наказания я беру на себя. Записали? Вас? Нет, сейчас проголосуют. Кто за то предложение доработать этот проект? Давайте взять за, за, за основу. Принять за основу. Принять за основу. Принять за основу. И доработать Спасибо, что согласились. Иди на я принимаю вопросы? Да, участкового да. да. да, а, Уважаемые коллеги, я желаю исключение Рекла именно 324 на основании личных заявлений и 48 в связи с назначением состав участковой комиссии. Что за данный проект ну, посмотреть? Единогласно из раздела разная числа. Вообще информация. Ну, пожалуйста, ну, А у, у меня информация, когда мы недели назад свои встречи с, с председателями и где пообещали подготовить рекомендации о проекте взаимодействия комиссии ВВП, который проект, на то, что мы сегодня должны были отправить. Читайте, Почитайте, пожалуйста, и критикуйте, очень прошу. Да. Да. Я бы хотел, чтобы мы на аппарате посмотрели людей. Да, запомнили те претензии, которые принимались к нам, вот путевым, да, да, да. к то, что касается работы наблюдателя. Там нет, видимо, людей а вот столько наблюдателей, по комиссиям, там да, все. Да. Ну, не памятники, это а рекомендации так работают, чтобы друг друга не обижали. Игорь мы хотим соглашения и, и кажется, что вот, нужно какими-то приложениями к этому соглашению, чтобы с наблюдателями ну, я бы, конечно, это сделал, что Но, Ну, мы с... Он, да. мы должны, в числе, вот, все вещества. Доказал, а, ладно, салат, да. Хорошо, посмотрите, критически, смотрите, мы должны наш вариант -э согласовать и направить организации. Я их тоже а, ну, вот все, власти, В том числе ваши несоответствия, которые есть в нашем законе в области, в народе, в основном, в собрании, наблюдателей. На 26, -го, 26 -го. в 10 часов у нас будет такое практическое занятие, обучение. семинар, обучение, занятие. Будут тики. Будут, мы пригласили, ну, пригласили. наблюдателей, кого мы еще там приглашаем. Прокурор будет. Прокурор И будет, по-моему, Александр Шешлов, да? Шишлов подойдет, по-моему. Ну, да. во всяком случае, он нет, ну я к тому, что да, институт нет. Хорошо, еще и судебная система впервые будут задействованы как установление. По какому-то говорят далеко наблюдателей по суду кадры на самом деле. Еще один вопрос. Неделю днев назад мы принимали решение о времени предоставления помещений проведения публичных агитационных мероприятий. И из проекта исключили условия, Услов. Услов. а времени предоставляют. Подписано написано. письмо, ушло на следующий день. я только что там написано? письме? Это рабочем ваша там написана. Общая информация на из 15, избирательные объединения в мероприятий все 15 мероприятий провели, 8 объединений представлены нам документами, 8 списка, 8 списков Ждем остальных, блогу движения, законодательное собрание. Девять по одномандатному кругу, девять избирательных э, объединений по одномогнатному кругу а, выделены 44 человека, по порядке самовыдвижения а, выделены 49 человек, а, всего 93, по госболу выделены 20 человек, по а, ЛДПР 6, порядке самовыдвижения 14. В ближайшие дни, сегодня-завтра, мы уже первое решение о регистрации в госболаданском собрании по госболу, там, где избранные э, объединения, соответственно, не свяжаются. У нас рабочая группа. У нас есть рабочая, куба. рабочая, группа, кто входит, рабочая Еще прошу посмотреть, не противоречит. А то, что а я вас попрошу, я вас попрошу возьмите а, да? вот эту перечень, которую Валерьевич сделал по приложению наблюдателей в табличном виде. Там есть предложение, по-моему, их три, создать книгу рабочими пустиками для того, чтобы по пообучать там вопросы могучие получать. Я бы хотел, чтобы это было сгруппировано, и в этом плане где-то хотя бы, может, не один вопрос, но вопрос с каким-то. Компьютер, ты отвечаешь на вопросы. И там научиться ставлять протоколы, паузы невозможно. Мы говорим о том, что важнее людей, практически, чтобы они не были. То есть не что информация еще информация общий умершую уведомление по о средстве массовой информации демократических организаций. На сегодняшний день поступило 251 уведомление. 94 по выборам депутатов Государственной Думы и 157 по выборам депутатов Команде Думы. Еще раз напоминаю о том, что завершаются приемы уведомлений по выборам депутатов Госдумы 17-го по выборам депутатов собрания 20 -го. После этого периода списки будут сформированы, находиться на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии, но кандидаты могут уже пользоваться только этими полиграфическими организациями и СМИ для того, чтобы размещать свои кокционные материалы, изготавливаться. Поэтому внимательно за этим следить, а СМИ, если нас слышат и видят, что а, оперативно необходимо все эти формальные а, процедуры завершить для того, чтобы не было вопросов по а, а, проведению агитации к, и к кандидатам. И еще одна информация. Завтра в 10 часов здесь, в актовом зале, а, у нас будет а, проводиться семинар для средств массовой информации и кандидатов и избирательных объединений по разъяснению порядка проведения... А, приглашаем всех принять участие, кому это будет и, будет. и предвыборная агитация. Не в том числе программа размещена у нас на сайте. А, Из-за покупающих и я, а, Михаил Васильевич Воронков и Дмитрий в Красневский. Добро пожаловать. Завтра в 10 часов начала. У меня все На этом поиск закончен. Спасибо за я очень прошу всех не проходить мимо кабинета Светланы Латвии.